И всем привет, дорогие друзья. С вами я, Снайк, и вы на канале Снайкерс. Извините, что я так давно ничего не снимал. Ну, потому что были проблемы с компьютером. Да уж. Кстати, сегодня будет первая серия зомби-апоказописа. То можете написать, что убрать, что добавить в этот сериал. Очень приятного просмотра. Ох. Хорошо. Блин, что-то я проснулся, просил... Посреди ночи. Так, так, надо слегка слезть с кровати. Так, надеюсь. Так. Эй, а куда все подевались? Ладно, яблоки возьмем. Так. Алло. Это ч за.. Слышать, случайно не психушка, а? Так, стоп, это что? Это че? Я не понимаю. Блин, ничего, вообще ничего не вижу. Что так темно? Алло. Ладно. Блин, а что так? Что, извините? Чего я тут забыл? Так, что Не, ну это же больница. Только здесь не такое бывает. Ой, фу. Ой, фу, капец. Ой, капец, как по... Ой, блин. Нет, что вылчи сюда. Пока что выйду. Ох, капец. Ох. Капец. Это очень... ё -моё. Фух, ладно. Ты живой хотя бы? Нет, пульса нет. Что делать? Не, нет, тебе да ну нафиг. Так, военный. Пульса нет. Опа. Так, что у тебя здесь? Нифига! Стоп! Не, вопрос у меня такой. А что тут забыл военный? С оружием и с, и с ТРПП, вот это. О, даже долго. Спасибо, конечно. Стоп. <coughs> Стоп, на что, зомби-апокалипсис, что ли, начался О, еще один. Так. Так, нужно быть чанчим. Не, будет? Нет, ну у тебя ничего нет. Капец. А у тебя нет ничего. Так, он весь калаш стратил. Наверное, всадил ему в голову, как я вижу. Ладно, писарь э, не заряжу. Как меня учили в армии. Тихенько. капец как мне страшно аж мурашки идут так тут следы заканчиваются ну ладно давайте пойдем туда дальше куда-нибудь не на я не пистолет возьму еще кровь и тут какой-то трубак фу так этот магазин я сюда так, а черт, собак, черт, на тебе! ты что не умираю? Не... А, черт, да на тебе собака. Фух, весь магазин истратил. Не, ё май Блин, капец, мне как страшно, мурашки идут по коже, ой. Калаш в руки. О, капец я, я, убил человека, но ну, это уже не человек, ну это уже это уже зомби. Капец зомби апокалипс. Итак. стоп, я наверное здесь прогуляюсь, может кто-нибудь из живых остался Отсюда Не мужик Тебе конечно спасибо за автомат Конечно Блин у меня а. О, Блин у меня Ой ё-моё Я не знаю сколько я потратил Это так И вот так А куда мне идти то меня такой вопрос Опа О. Так, стоп. А, где нож? Нож. О, нож. Лучше в руке подержу нож. Ну, с ножом-то я, наверное... Ну, я намного лучше... Э... О, свет горит. Так, ну, нож намного лучше, думаю, будет. Он намного тише. Ага, это, наверное, после... Не, знаете, я лучше пистолетом. Так, здесь никого. Давайте вот так вот потихоньку. Нет уж, я лучше с тебе. Эй. О, умри. Ты. Зомби. Наш. Вс. Черт! Черт, он бежит за мной. Черт, черт, черт, черт. Умри. Блин, я аж такого. А тут есть черный ход, пожалуйста. А, погодите, я да. И стоп, я еще не посмотрел. А можно выбраться или нет? Так. Не, ну там стадо. Просто... Зомбари, черт! Блин! Так, черт! Может быть с Ай, ножа... Не подходи ко мне, тварь! А. Все. Пожалуйста, пусть тут будет какой-то. У... Ага. Слава господи. Свежий господи. -мо! А что с больницей-то? Так. Ой. это последний магазин там еще вроде бы осталось патронов на автомат сбоя на к47 он-то в принципе похож на к 47 так Нет, ну... Нет, лучше с пистолетом Кругляюсь по этому городу так вот, есть не я точно не знаю но эта больница очень большая. Я не знаю, как я вы... выберу Ой, я выбирался отсюда. Как хожу, что там есть черный вход. Так. вопрос а там, зомбари. Хотя пусть они там будут. Пусть они там будут, да. Парковка. Так. Нож у меня, у меня, меня это будет помогать. Так, это у нас автомойка, или как это называется? Зомби. Вон там зомби. Еще зомби. Черт, его этот. Не, он ко мне поглез? Ну, он... Да он уже медленный, меня не достанет. А вот это еще как-то станет. Ой. На. Ах ты что бока. А, это ты. На, получай. А, нет, там еще есть парочку. Ага, там еще есть. Я лучше с ножами. Так надо обойти его. Давай, подходи сюда. На! Получай! Да умри ты! Так, так вот я что? Ты пуст. Но это логично. Так, еще один за. А, черт! Умри, умри! Че со спины? Вот Криса. Ладно. Пожалуйста, пусть это умудрит Вот. Ладно, господи. Так. Хм, а чё, домик такой неплохой, я так скажу. Неплохой такой дом. ощущение а работает. Хоть что-то радует в этом жизни. Так, что у нас здесь? О, еда. Так, я еду, я, наверное... А, не, хотя я еду, наверное... <кх> не, я хлеб тут оставлю. Так, чё у нас здесь? Ой, так... В холодильнике. о суп ну это я точно есть не буду она уже протухлая ящики на ну, их фиг открою это логично а здесь освещение тоже вот этот шкаф пустой ладно добью наверное зомби поближе которые поближе Не, лучше нажать получай получай на так кстати возможно если это заправка что ну, здесь должен быть бензин это точно кстати стоп ага я оттуда прибегал так обозначает что я где-то там видел зомби надо их тоже убить чтобы они вдруг они ух ты ж и подходи ко мне. Получай. Ох, капец. Блин, у меня что-то... Ох, блин. Нервы, капец. Так. Тихо. Давай. На, получай. Надеюсь, вас так не слишком много будет. Получи, получи. О, походу, эти последние. Ладно, пойду я. Капец, это был кошмар. Фух. Не, ну там это капец. Кстати, зато автомат есть. Ну блин, патронов вообще не хватает. Надо патронов поискать. Ну, вопрос, откуда я патроны найду? Хотя, стоп, если это зомби-апокалипсис, получается, тут должны быть военные. Блин, уже темнее. Значит, тут есть военная техника, военные базы, если так даже, на, если так сказать. А, стоп. Нет, здесь ничего интересного нет. Эх. Ладно, яблоко сложу, пустые патроны... Эх... Ладно... Что мне делать? Эх... Не, ну я пока что буду тут ночевать, это точно, потому что ночью... Очень опасно... О, привет, зритель. Огромное тебе спасибо, что ты досмотрел эту серию. Если тебе понравилось, то поставь лайк. Подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы не пускать новое видео. Как я вначале говорил, можете что-нибудь в комментариях написать, либо что-нибудь добавить, либо что-нибудь убрать в этом сериале. Как сказать... Вот так. Я давно как будто не снимаю, уже все забыл, как надо, как не надо. Кстати, хотите, я могу снять... Например, бабку Грейни в Майнкрафте до самой первой части, до третьей. Сейчас в трендах я точно не знаю, ну сейчас какая-то бабка Грейни 3. А у нас что уже вторая, что и вышла оказывается. Ух, ну я как бы за бабкой Грейни уже вообще не совсем не слежу. Но если вы хотите, то напишите в комментариях, я сниму в принципе. В общем, огромное спасибо всем. Пока-пока. С вами был я, Снайк.